Привет любознательно! Сегодня в программе новости науки с Ралиной Киряевой ⁇ похищение данных при помощи вентилятора ⁇ Суровые уральские 3D-принтеры и полимеры без запаха. Смотрим.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 Аддитивных машин. В серийное производство разработка будет запущено летом 2017 года. И напоследок в Татарстане ученые КФУ помогут крупнейшему мировому производителю полимеров избавить продукцию от посторонних запахов. Это стало возможным после подписания ректором Казанского университета Ильшат Мгафрун соглашения о сотрудничестве между Казанским федеральным и американской компанией Кротон Полимерс ЛЛК. В рамках соглашения стороны проведут ряд совместных научных проектов, одним из которых должен стать поиск решения проблемы посторонних запахов в медицинских и бытовых изделиях из полимеров. КФУ работу над этим проектом будет вести научная группа под руководством профессора Химического института имени Бутлерова Александра Ламберова. А на этом все.